Так она со мной останется, это точно. Никто у меня и честь, и, и репутацию не, не заберет никто, потому что все люди, кто понимает что-то в спорте, они всегда знают, они знают, что на самом деле, и знают, что я прав. Мотивация, она всегда должна быть, и она, в любом спортсмене она всегда существует. Пускай, ну как бы это зависит от того, что если там ты не выиграл какие-то турниры, то, соответственно, у тебя есть мотивация. Вот. И... Перед собой можно ставить большие цели. Большие цели ставишь, появляется мотивация. Ну, как, говорят, как говорится, чем больше цель, тем легче в нее попасть. Вот, пожалуйста, еще одна мотивация. Развитие всей лыжной команды началось именно вот с 2010 года. И я все равно считаю, так как вот было, так и есть. Вот то, что маленькие группы дают больше конкуренции. Чем больше конкуренции внутри команды, тем выше результат на международном уровне. Соответственно, все, что я делал с 2010 года, я делал все правильно. Меня не остановить вообще никак. То, что касается тренировочного процесса, еще не было спортсмена, который мог у меня ушатать. Поэтому меня не остановить, это здорово. Вагон и маленькая тележка у меня еще энергии и сил. Ну, к сожалению, не все. не знаю, к сожалению. Это все равно, в любом случае, сколько бы у тебя ни было сил, это не сто процентов за залог успеха поэтому зима она такая штука летом может быть все вообще наоборот летом ты самый лучший а зимой наоборот поэтому здесь нельзя так сравнивать такому как мне можно дать свободно потому что я понимаю что мне нужно и что и к чему я иду и вообще же что мне нужно для результата молодежи пока рано такой поблажки давать молодежи нужно немножко все же взять Рукавицы и держать под контролем, потому что расслабляются, что-то какие-то неправильные шаги делают, движения, которые могут повлиять, потому что не та, не та база еще тренировочная, поэтому с ними нужно более серьезно. То, что касается меня, мне без свободы никуда. Я только со свободой смогу бегать.